Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте. Приветствую вас на нашем очередном занятии по общей теории магии. Мы с вами продолжаем нашу работу, работу по изучению теоретических основ, магического построения реальности. И сегодняшняя наша с вами будет задача продолжить, прежде всего, начатую работу. Продолжить и в каком-то смысле завершить, потому что мы подходим к такому ключевому, можно сказать, кульминационному этапу анализа, анализа теоретических аспектов. И я охотно предположу, что он был для вас непрост, действительно непрост, но такова уж структура построения обучения на этом этапе, что. Мы должны, скажем так, дойти до определенного уровня сложности, чтобы впоследствии уже с этого уровня работать с определенными системами, уже предметными системами, понимая, что мы от них хотим, от этих систем. Не просто изучать мифологию, а сразу находить в ней нужные ключи, сразу находить в ней нужные эффекты. Для Конечно же, собственные задачи, для построения собственной задачи. А задача перед нами определена, мы ее определили с вами в, практически в самом начале. Это то самое магическое задание, о котором мы с вами говорили. Перестановка второго и третьего кругов как комбинация нового построения новое реальности. Второй и третий круг, круг колдовства и жречества, как мы их обозначили для себя, в этом смысле должны иерархически поменяться местами. Что-то должно такое произойти, что незведенная до минимальных значений уровень жизни человеческого существа должен подняться над групповыми элементами, над эгрегориальными элементами, над высшей степенью жреческих возможностей. И мы с вами говорили, что для такого построения есть определенная схема, схема, которая условно называется деревом. Дерево текущей реальности, которое строят все программисты, да, в любом случае делающие какие-то магические манипуляции с окружающей реальностью. И вот мы с вами начали этот процесс. И меня, честно говоря, очень радует то, как мы с вами идем сейчас в этом ключе, потому что с каждым уроком, с каждым занятием ваши результаты более уверенные, более эффективные. И с этой схемой, схемой трех кругов, как в изначальном варианте, так и в измененном варианте вы уже управляетесь достаточно профессионально. То есть вы их крутите, вертите эти круги так, как будто бы этим занимались всю жизнь, и ничего не вызывает у вас ни страха, ни опасения. И это очень хорошо, потому что, собственно говоря, это схема, схема с которой нам работать, работать, работать и работать. И чем более вы уверенно будете с ней обращаться, тем больше, в большей степени вы будете не просто ее понимать, а действительно при, применять ее к работе, применять ее к дальнейшей своей деятельности, чем бы и как бы вы ни занимались в дальнейшем по магическому обучению, по магическому своему образованию. Другое дело, что сейчас пока навыка, скажем так, навыка удерживать большое количество элементов своим вниманием, он, он еще не доведен до совершенства, то есть он обретается, но пока не является тем универсальным качеством, которое вы можете управляться совершенно профессионально, не оглядываясь на некоторые недочеты. Например, есть у нас как бы правила, да, правила построения реальности, вот эти шесть, шесть правил, которые мы с вами вывели с самого начала, они важные, они имеют отношение к любому древу, которое бы вы ни строили. Их всегда надо держать в голове, их всегда надо помнить, их всегда надо учитывать. Плюс к этому делу мы еще добавляем некие принципы, которые также являются как бы константами, обязательными, их тоже нужно помнить. И вот удержать в голове достаточно большое количество оснований, на которых строится древо, без определенного навыка довольно сложно. Именно поэтому мы с вами подошли к пониманию важности на данном этапе групповой работы. Но при этом мы прекрасно понимаем, что это не является непременным обязательным условием. Коль уж мы говорим о магии, мы помним да, о том, что магия, в общем-то, подразумевает в некоторой степени самодостаточность, самостоятельность, уединение и определенного рода таинственность. То есть все то, что мы сейчас с вами не делаем, но при этом при всем на первых шагах, на первых этапах вот такая групповая работа она важна и необходима. Прежде всего потому, что мы друг другу помогаем не упускать из внимания важные вещи. Работая в одиночку, непременно что-нибудь уйдет. А когда мы работаем коллективом, когда мы работаем командой, мы не можем позволить ни себе, ни коллеге, ни партнеру забыть про вещи важные и напомнить их, да, как бы включить в порядок обсуждения. И как уже в общем, -то, говорила я на прошлом занятии, меня очень радует стиль вашей работы, потому что он уважительный, он приемлем. И не, не, не пытается уронить ни собственную самодостаточность, ни самодостаточность своего собеседника, что в любых магических взаимоотношениях всегда не просто приветствуется, а является обязательным условием взаимодействия. В человеческом же мире, если люди, взять такую аналогию, да, люди разрабатывают какой-то проект с целью там, не знаю, извлечения выгоды, да, построения какой-то социальной структуры, то вопросы конкуренции, вопросы вражды они возникают буквально автоматически, какие бы приятные, интеллигентные, образованные люди не были, но если они своим сознанием попадают на второй круг первооснов, то есть на второй круг силы, она и без изменений, то есть в стандартном его варианте, а на этом круге, напоминаю, существуют все системы на принципе вражды, этот же принцип начинает автоматически накладываться на взаимодействие людей, Что конечно же сказывается и в процессе общения да, и что называется откуда, что берется, люди начинают взаимодействовать друг с другом, как враги, противники, конкуренты, забывая о возможностях нормального адекватного сотрудничества. Но мы с вами удивительнейшим образом, да, магически волшебно, взяли и изменили эту, обязательную, мягко сказать, традицию. Мы в своем сознании постарались изменить эти два круга, изменили его прежде всего в своем разуме. Пусть это условно, пусть не постоянно, пусть только на время, когда мы исследуем, работаем, но тем не менее мы как-то ухитрились на второй круг первооснов перенести принцип взаимодействия с третьего круга принцип притяжения и отталкивания и удерживаем его своим разумом, удерживаем его на этом уровне, накладывая и перенеся на взаимодействие друг с другом. То есть, если вы пронаблюдаете, да, отследите вот всю ветку работы вашей и отражение ее на форуме, то вам наверняка это тоже вбросится в глаза, что не падает процесс обсуждения не падает на обычные социальные традиционные правила, которые, как только что я описала, являются естественными для любого социального проекта, то есть работаем на принципе сам дурак, то здесь такого не опускается, и, в общем-то, именно эффект притяжения и отталкивания очень здорово прослеживается в период вашей дискуссии, да, близкие мнения притягиваются, далекие отталкиваются, но при этом не враждуют, но при этом не конкурируют, но при этом не доходят до выяснения отношений, это как раз и есть тот самый эффект, эффект естественного взаимодействия, котором мы с вами добиваемся. И если мы сумеем его с вами пролонгировать и протянуть на весь период нашей с вами работы, то считайте, мы доказали, по крайней мере, собственным опытом, что такое взаимодействие возможно. И человеческое сознание оно не замыкается в пределы социальных коммуникаций. Люди могут взаимодействовать иначе. Могут при определенных условиях, и эти условия являются, наверное, существенными для подобного взаимодействия, для магического взаимодействия между людьми, между партнерами, должны быть введены какие-то несколько иные правила, чем взаимодействие между людьми. Именно эти правила, как стопоры, как внутренние барьеры, как внутренние правила, возможно, чести и той же самой безупречности, должны являться обязательными условиями для эффективной работы на втором круге первооснов при также необходимом условии удерживания и фиксации там некоторым образом насильственно или превентивно принципов взаимодействия как притяжение и то есть мы должны привить самому себе, привить в конечном итоге и этому кругу, что первоосновы будут взаимодействовать только на таком уровне и не на каком Другого. А на любое, на любое изменение, на любую мутацию эта мутация нужно время. Нужно, нужно время на мутацию своего собственного сознания, нужно время на мутацию, на виды и пространство реальности, в котором будут существовать эти сознания. А это значит, что на первых порах более внимательное отношение к соблюдению правил будет являться обязательным. И вот это вот тоже нужно будет нам с вами учесть. В своем обсуждении технического задания и возможности его реализации, мы с вами говорили, что процесс построения древа текущей реальности он до первого этапа, до на первом и втором этапе, да, то есть на первых шагах он будет у нас с вами, как бы идти в пределах того, что называется социники мозговым штурмом. Да? Ну, мы просто применяем этот термин в данном случае немножко иначе. Мы как бы обсуждаем не темы, мы обсуждаем собственные мысли, просто выкладываем собственные мысли и фиксируем и в данном случае мы фиксируем в письменном виде на форуме. Для, прежде всего для того, чтобы как бы дать возможность этим мыслям проявиться. Они еще пока ни к чему не обязывают. То есть за, за каждое слово совершенно не надо отвечать, зуб давать там и, и прочие, прочие вещи. Сотворять это просто возможность высказаться, возможность систематизировать, как-то упорядочить собственное, собственное русло размышлений и посмотреть, насколько пока мы находимся в одном русле, не растекаемся ли мы. А что это такое находиться в одном русле? Для нас с вами как бы в рамках поставленной задачи это согласие работать с этой темой. То есть ни один из нас не должен видеть, в поставленном техническом задании, в процессе переноса первого, второго и третьего круга местами их перемены не видеть угрозу ни для себя, ни для своей магической цели, ни для каких-то ценностей, которые являются пока обязательными для вас. И вот эти вот несколько уроков, которые мы с вами пытались проявить, прорисовать в своем сознании эту схему, как раз и предназначаясь для того, чтобы мы убедились, что подобная перемена она не несет угрозы существования, она не несет угрозы ценностей, она не несет угрозы чему-то очень важному и главному, что у каждого есть. И скорее всего есть помимо этого что-то общее, не менее ценная, но при этом общая и являющаяся ценным для каждого из вас. И поскольку мы с вами в общем-то, занимаемся вещью достаточно прозрачной, то есть мы изучаем магию, мы изучаем пока ее в теории, в ее условиях проявления, в ее условиях проекции, то можно условно предположить, что эта ценность, ценность магии является если, может быть, не главный, то, наверное, одно из главных для очень и очень многих. А для кого-то, возможно, и самый главный. Конечно, несколько огорчает, что в обсуждении действительно принимают участие только самые смелые, но это огорчение также имеет определенное оправдание. Я, коллеги, также, которые высказывались на эту тему на форуме, призываю вас отнестись к вопросу с пониманием, поскольку не все присутствующие на этом занятии, не все проходящие как бы, наше, наше погружение этой дисциплины имеют длинный и богатый опыт обучения в школе, да? в частности, в нашей школе. У кого-то за плечами всего лишь один или два курса, и при этом при всем Поверьте, им достаточно сложнее, чем вам, которые прошли 4, 5, и руны, и тары. Да, у вас есть богатый и серьезный опыт работы с собственным сознанием, умение излагать свои мысли, умение не бояться ошибок. То есть всему тому, что вы учились на протяжении всего основного факультета, то, что, собственно говоря, и дало вам навык собственными мыслями обращаться как с инструментом, а не чем-то далеким и очень сильно пугающим, абсолютно неконтролируемым и достойным всяческого осуждения, вот вы от этого, от этого греха так сказать, уже избавлены. Да? Но позвольте людям, которые сейчас идут вместе с вами, если не тот же длинный путь пройти, то по крайней мере разобраться со своими Страхами, возможно, комплексами, или, возможно, какой-то неуверенностью, так же ловко, как разобрались в свое время с этим вопросом. Все будет все в свое время и присоединятся к нам и те, я на это очень надеюсь, которые сейчас только лишь читают, только лишь слушают и компонуют как-то в своем сознании те самые главные вещи, которые хотелось бы им высказать, хотелось бы им проявить, и они обязательно это сделают. И чем больше мы с вами будем работать, обсуждая поставленные задачи, тем больше для них будет возможности сделать то, что они, собственно говоря, и хотят. Сейчас же мы с вами пройдемся по тем аспектам, которые вы выделили в своем обсуждении, попробуем их как-то вписать в нашу схему, заодно проявляя и раскрывая следующую тему, продолжение построения. Конечно, сразу не обращая внимания на неточности, мы рискуем с вами эти неточности, что называется, заболтать или не учесть их существенность. Поэтому, как правило, в такой работе, в групповой работе, в таком штурме выделение, ошибок, выделения локусов каких-то, да, незаполненных, оно является также обязательным. Это обучает и разум наш смотреть на вещи в большем объеме и удерживать своим вниманием множественность малых и больших элементов. И в то же самое время оно будет нам проявлять условия, которые также нужно учитывать в любом программировании, потому что Первый ваш опыт. Кто знает, какие явления являются существенными, согласно второму закону, который мы с вами изучали, а какие, какими можно пренебречь, а это все приходит с опытом, это все приходит с пониманием. Поэтому лучше разобрать все нюансы, да, чем, чем что-то упустить. Сво ⁇ обсуждение вы начали, конечно, с вопросов животрепещущих. Оно сразу проявилось, оно проявилось не столько в виде страха и опасения, сколько в виде каких-то временных рамок. Да, то есть, понимая, что работа идет на время, вы попытались ограничить или хоть как-то описать свое собственное время, завести вот таймер, да, сколько у вас вообще есть времени на эту работу высказывались разные цифры, но потом вы как бы оставили это никчемное дело, потому что понятно, что что бы вы себе не предположили, этот таймер будете заводить не вы. Во-первых, прежде всего, потому что есть закон равновесия. Если есть команды, которые ведут аналогичную или подобную работу, и есть определенные условия временных рамок на эту работу для них, то, значит, такие же рамки будут для вас, и не вы будете диктовать условия этим, этим рамкам. И я думаю, что все это прекрасно понимают, хотя пожелания вы свои высказали. И эти пожелания, в общем-то, прежде всего отражают не столько страх не успеть, не столько желание взять как бы побольше от этого процесса, сколько в принципе понимание о том, является ли в данном вопросе время существенным фактором. Крутили, вертели в эту мысль, в общем-то сначала высказывали, что это, наверное, существенно, а потом раскрыли. Как бы вот эта временная оболочка спала, да, и вышли вопросы, которые вопросы времени, вопросы успеть не успеть, вопросы собственного преимущества по отношению ко всем остальным людям, они как бы так отошли на второй план. И это также на самом деле здорово, поскольку есть вещи, которые стоят выше собственного понимания о том, что есть правильно, а что неправильно. А. И то, что аспект времени вот таким вот естественным образом как бы растворился, то есть остался на третьем круге, а вы перешли к вопросу более обсуждению вопросов более близко подводящих вас, к вас уже непосредственно к техническому заданию, это как раз и было в тот момент, это было показателем того, что ваш разум, перешел вот в этот момент на второй круг бытия, а проблемы третьего круга остались на третьем круге. И пусть ими отныне занимаются те первоосновы, которые, которые на третий круг и предопределяются, то есть традиция свободы, добро и зло. Пусть они занимаются вопросами времени, кому на что хватает времени, кому на что не хватает времени. Пусть их заботит вопрос успеть или не успеть. Пусть временные рамки ваш разум определяет для них как тестовые условия. И я думаю, что если вы поразмыслите, вспомните этот период времени, когда произошел такой переход и эти события, которые у вас происходили в этот момент, вы, наверное, вспомните и согласитесь со мной, что в этот момент произошло нечто такое, что-то такое в понимании вашем собственном или в событийном или каком-то внутреннем глубинном преобразовании, что являлось показателем того, что вот этот переход, он состоялся. Запомните этот момент, запомните его, потому что это очень важный, так сказать, такой магический верховый переход, квантовый, я бы сказала, скачок. И вот то, что былое, проблемная, осталась в прошлом, осталась где-то в плоскости уже несущественной, является как раз показателем вот такого перехода, что очень здорово и как раз прошло красной линией вот через вот ваше повествование и через переход обсуждения к другим вопросам. Но, тем не менее, коллеги, вопросы переименование. Да, вот переименование первооснов, к сожалению, не был доведен вами до конца. Понимаю, что в этот момент как раз случился переход, и вы перешли к обсуждению более важных вещей, но начатую задачу всегда надо заканчивать. Поэтому это, что называется, хвост, который необходимо будет довершить. Вопросы переименования, которые вы начали обсуждать, они не столько важны, как обязательный фактор, сколько понимание, почему это нужно сделать. А Я напомню вам о том, что переход сознания на второй круг и перенос первооснов внутреннего круга на второй круг предполагает их существенное, я бы сказала, даже сущностное изменение. Прежде всего тем, что конкретные понятия, ранее вписанные в сознание в виде конкретной жизни, конкретной смерти, конкретной любви, конкретной ненависти, переходя на второй круг, должны получить какое-то абстрактное обоснование, то есть абстрактное описание. И вот это переименование, оно нужно не для того, чтобы немножечко успокоить вас, ваш вступавший взбунтовавшийся ментал а для того чтобы первооснове задать дополнительные характеристики характеристики которые у нее не было ранее в таком виде почему она получила такое название да первооснова любовь например да, или первооснова жизни первооснова смерти первооснова ненависти почему не назвать их было изначально по-другому имя отражает сущность Имя отражает сущность. И если в магии укоренилось такое название, то оно укоренилось не потому, что это удобно. Как раз наоборот, это очень неудобно. С точки зрения магии мы с вами говорили с самого начала, что магические термины, они во многом отличаются от тех же терминов человеческих. И в этом отношении у нас происходит невероятная путаница. Иногда, когда мы употребляем какой-то термин с магической точки зрения, да, а человек, который воспринимает этот термин из уст мага, воспринимает его своим собственным менталом, со своей собственной распаковкой. И получается такое... Такая несостыковка, но ну, чего бы не переименовать как бы заранее. Да? Однако это все равно делать нельзя. Почему? Потому что не имя в данном случае имеет значение, а сущность, которую он выражает. И здесь сущность самое главное, это конкретика или не конкретика. Есть абстрактная компонента, нет абстрактного компонента закончено по форме и по содержанию или оно не закончено, а оно раскрыто для дополнительных форм и содержаний. И вот первооснову любовь и первооснову ненависть, первооснову жизни и первооснову смерти нужно каким-то образом сделать в своем сознании и, соответственно, в той системе, которую вы творите, не конкретными, но абстрактными. И в противовес ему такие термины, как традиция, свобода, добро и зло, переходя на третий круг, должны как-то получить совершенно конкретные формы, не требующие ни двойного, ни тройного толкования, с ограниченными и четкими смыслами, где определение каждому термину будет даваться абсолютно, и оно будет закончено по форме, по содержанию, по времени, то есть по всем параметрам являться фиксированной точкой, абсолютно фиксированной точкой как кадр кадр бытия, да, вот просто вот обычный фотографический кадр, не пленка, например, с, с фильмом, да, где идут эти кадры один за другим, и можно рассмотреть динамику, а именно вот плоский фиксированный кадр, который можно описать, оценить, зная, что пока мы его описываем и оцениваем, он совершенно не изменится никаким образом. Раньше такое отношение было к понятиям жизни-смерти любви и ненависть, Собственно говоря, это и сделали с нашим сознанием, с человеческим сознанием, с обычным человеческим сознанием, существующим в схеме трех кругов. А именно в третьем, внутреннем круге, сделала эгрегориальная система. Чтобы человека понять, его надо зафиксировать. Чтобы его описать, его надо зафиксировать. Чтобы его просчитать, его надо зафиксировать. То есть лишить динамической основы. Сейчас же мы все меняем местами. Мы то же самое сейчас будем делать с эгрегором. Мы будем фиксировать, останавливать свои динамики, да, описывать любыми возможными способами и лишать возможности быть волной, а не частицей. Они все становятся частицами. А вот ваше сознание должно стать волной. И вот, это вот, вот эти качества, два качества, они должны как-то проявиться в словах почему и запрошено было как бы в, в обсуждение, да, как надо переименовать, надо ли переименовать. И ваше обсуждение оно как бы дошло до, до определенной точки, но, к величайшему сожалению, не закончилось. И так я напоминаю, это все равно нужно будет сделать. Первоосновы третьего внутреннего круга, Новые первоосновы должны получить законченную конечную статичную форму. А первоосновы второго круга, новые первоосновы должны получить в ментале, в определении сути линию, пролонгированную, большую, большую компоненту абстракции и возможность быть истолкованной разными способами через совершенно различные формы тех элементов, которые мы определяем на третьей круг. Чем больше абстрактной компоненты содержится в каком-то определенном понятии, тем больше, в большей конкретике она может проявиться. Вот поэтому это также обязательно надо сделать. Но это как бы теоретическая. Задача. Мы с вами прекрасно понимаем, что сделать такую перекомпоновку хотя бы внутри собственного сознания нужно что-то изменить внутри собственного сознания. Ментал это всего лишь отображение, отображение всех процессов, которые идут и в подсознании, и в сверхсознании. Значит, соответственно, не в ментале дела, не в слове дела. Слово должно точно отображать измененные процессы точно отображать. А, и поскольку мы работаем как пока на сегодняшний момент командным, командным методом, то скорее всего этот термин должен быть абсолютно понимаем. Всеми участниками команды, и они все должны выразить согласие с ним, что да, это именно вот так описывается вот это отражение. Вот то, что происходит и у меня, и у коллеги по партии в подсознании и в сверхсознании. Вот в этом термине это очень близко, это очень близко. Перемены второго и третьего круга они неизбежно повлекут за собой перемены как внутри. носителя этой системы, так и внутри самой системы. То есть как внутри человека, который становится магом так и внутри системы, которая меняет предпочтение и отдает предпочтение как бы иерархически выше ставить человека как индивида, чем эгрегор, как прообраз коллективного договора. Ну что-то должно же измениться, правда? Можно предположить, что одной вашей перемены будет достаточно. То есть вы в себе что-то измените, и система соответствующим образом перепрограммируется. Да, такое могло быть, но при условии, если перемены начнутся в большом количестве, количестве людей начнутся, если не одновременно то волнообразно, то есть по экспоненте будут усиливаться и фиксироваться в людях эти самые перемены. Тогда система просто не сможет сопротивляться особо долго. Да, то есть инерция ее не выдержит перемен, которые происходят внутри системы, да, такая социальная революция, мягко говоря ума. Но, это мы говорим о социальных вещах. Да? Магия все-таки подразумевает, что вмешательство определенных инъекционных сил будет, а это значит, что не в количестве людей уже дело. То есть это не является основанием, это может являться показателем, да? это может являться эффектом, который мы добиваемся, то есть следствием, но основанием никогда. Основанием являются совершенно другие механизма, а именно собственное сознание, сознание мага, и как он это сознание проявляет в окружающем мире, то есть как и куда он вводит запланированные инъекции. И вот это вот как раз очень важно, поэтому, чтобы осуществилось именно магическое воздействие на мир, нужно одновременно учитывать и перемены в системе, и перемены в самом себе, и избежать какого то одного элемента никак не невозможно, возможно, просто не получится. Высказано было вами предположение, опять же, в процессе обсуждения о том, что все эти перемены в уме, конечно, могут быть, но ведь есть, останутся какие-то константы, да, останутся какие-то неизбежные вещи, например, там, физиология человеческая, биология человеческая. Ну куда она изменится? Да, она изменяться не должна. А вот это, коллеги, на мой взгляд, ошибка, которую, в наверное, вам стоит поразмыслить над этим. А почему биология меняться не должна? Впоследствии уже, конечно, начали высказывать мысли, что, скорее всего, подобные изменения, коль уж они идут в информационном поле и имеют волновую природу, они повлияют на ДНК, которая тоже очень восприимчива к различным волновым изменениям. И так или иначе, может быть, не быстро, может быть, не сразу, да, может быть, не повсеместно на всех, то есть вы пока не можете точно утверждать, как это будет, но предположение такое уже было внесено, да, что, в общем-то, мы готовы, такая мутация она должна быть. И в общем-то если мы с вами так посидим спокойненько за чайком порассудим, то почему бы собственно говоря этой мутации не быть, она, она непременно должна быть, она, конечно же, должна быть. Если меняется разум, если сознание человека, становящегося магом, переходит на второй круг бытия, это предполагает о том, что его память должна быть расширена до такого уровня, что он действительно сможет сказать любой традиции я сильнее тебя, поскольку я знаю много традиций, а ты нет. Поскольку ты конечна, а я нет. Поскольку ты фиксирована и зажата в определенные рамки, а я нет. Я располагаю абстрактными понятиями, а ты только конкретными, и по этим основаниям я тебя выше, иерархически выше. Вот просто так сказать, да, это, конечно, здорово и хорошо, но надо еще иметь основания. А основания эти являются, конечно же, значительно расширенная память, значительно увеличенная память. А как можно увеличить память? различными путями, но биология здесь будет затронута прежде всего. Пусть это, если там неувеличенный, шибко объем мозга по сравнению с сегодняшним, да, и с объемами тела, знаете, как рисуют в страшилках инопланетян такое вот жуткое существо, голова у которого занимает половину объема тела потом все остальное какое-то худосочное тельце, непонятно зачем вообще, как оно эту голову таскает, в общем, жуткое зрелище, абсолютнейший уродец. Ну, вот. Но вот такого, конечно, не предполагается, да? хотя определенные, конечно, возможно, физиологические изменения в образе тоже наступят, но, видимо, должна измениться сама система взаимодействия между человеком и окружающим миром таким образом, что только лишь одним мозгом человека не, не ограничивается его, например, там, условно процессор, да, его компьютер. И э, возможность взаимодействия друг с другом, с людьми, например, своего клана да, или, например, с проекциями своего же бога немножко на других основаниях, чем вы взаимодействуете сейчас, например, по общей нейронной сети по общему взаимодействию через телепатическую связь. Она же подразумевает немножечко иную акцентуацию, да, скажем так, в развитии физиологических несколько процессов, да, и умение физиологии включать не только пять привычных уровней взаимодействия. Да, и шестое чувство, и седьмое чувство, и восьмое чувство, и, и вплоть до шестнадцатого все, которые, в общем-то, человеку положены априори. Да, то есть взаимодействовать немножечко иначе. И, конечно же, это отразиться это безусловно отразится, и на генетике отразится, и на биологии отразится. И если вы к этому готовы, значит никакого парадокса в этом вопросе у вас не случится. А если вы к этому не готовы, то всяческое ваше сопротивление этой мутации не будет давать вам возможности удерживаться на втором круге столь долго, чтобы стать там абсолютным да, а не, не, не заходить туда в гости, скажем так, посмотреть кино, а, проживая по-прежнему всю свою жизнь на третьем круге а, при, и пребывая в иллюзиях от того, что это не так. То есть надо быть готовым к мутациям, да, и кто готов к ним, того, в общем-то, больше шансов пройти этот эти этапы. Быстро и получить себе эффекты тоже достаточно быстро, по крайней мере, не ожидая тысячи и миллионы лет естественной человеческой эволюции. Должно измениться взаимоотношения и с высшими первоосновами. А это значит, что сознание человека, не только мозг, но и все остальные тонкие тела также должны претерпеть определенную мутацию. А какую мутацию? Ну, Это подсказывает взаимоотношение, проявленное и поставленное в задачу взаимоотношение между первым и вторым кругом первооснов. Первый круг первооснов – это сознание богов, с которыми каждый человек устанавливает личную индивидуальную связь. И Если раньше эта связь всегда была через посредника, то есть через второй круг эгрегоров, который работал здесь определенного рода коммутатором и, наверное, трансформатором в определенном роде. То есть представьте себе, есть большой разум информационный, он посылает достаточно большой информационный пакет. На второй круг в эгрегориальную основу. Эгрегориальная основа берет этот пакет, преломляет, да, каким-то образом перераспределяет, усекает, переводит на другой язык, то есть делает его удобоваримым для человеческих сознаний и для всех сознаний, которые подключены на этот эгрегор, дозированно выдает определенные дозы. Причем это не Расшифрованный, скажем так, и переведенный на язык понимания пакет непосредственно целиком, это, знаете, как вот какой-то ключ цифровой, да, который порезан на кусочки, там, на миллионы кусочков. Вот хорошо себя ведешь, на тебе кусочек, на тебе кусочек, на тебе кусочек. Только если вы будете все находиться подо мной, то возможно, в неких ритуальных моментах, совершая определенные ритуальные действия синхронные одновременно, вы сумеете этот ключ как-то собрать. Но если какая-нибудь гадость типа человека Вдруг, имеющий этот ключ, вдруг вышибается у вас да, из вашего поля взаимодействия, то все они собрали в этот ключ, вы все проигравшие ради... из-за одного. Вот, да, как бы монотеистические религии они обычно вот таким вот образом да, всех своих адептов кучу избивают. Да, вот выпадет одна овца, все аж пропадут. Да, поэтому лучше вот вы ведите сейчас репрессии по отношению ко всем, пусть самые стойкие сознания обладают вот этими кусочками ключей. Вот. А все остальные только хотят этого, да? и тогда, возможно, у вас там что-то где-то и получится. Но никогда не получается, потому что эгрегоры не заинтересованы, чтобы даже кусочки ключей в полном объеме передавать людям. А вдруг они, гады, действительно все сойдутся в одном месте, в одно время, и зачем тогда нужен эгрегор? Вот нас вот они, например, упустили как-то. Да? Ну это юмор, конечно, но сами понимаете, в каждой шутке есть доля шутки. Но сам человек теперь становится на позицию эгрегора, это значит, что он должен быть готов, весь пакет вот этот вот, воспринимать лично, индивидуально, сам, не порубленный на кусочки, как раньше. А это значит, что сознание должно иметь возможность этот плотный пакет питать в себя удерживать его в своем сознании столько, сколько необходимо, без необходимости разделить его на части, без необходимости делиться с ним, например, с теми же самыми первоосновами третьего круга, которые желали, безусловно, получить некие преференции по отношению друг к другу. Вовлечет за собой изменения такая система сознания, такая сила сознания, конечно, безусловно. безусловно. Это значит, что нужна тоже определенного рода мутация, определенного рода возможности изменения себя и удержание этих изменений так долго, что они не станут абсолютно естественными для вас. Это также важный момент, который тоже вы должны видеть и понимать, что изменения будут. Они будут в любом случае. То есть чем дольше вы удерживаете свое сознание на втором круге, тем в большей степени вы будете подвержены вот этим вот мутациям. Сначала они будут идти как бы фоном незаметно, не имеют накопительный эффект. Но дойдя до определенной вехи, до, дойдя до определенного этапа, дойдя до определенного уровня, вы начнете их уже ощущать. Ощущать физиологически, ощущать физически. И во многом это будут изменения, которые в общем-то плановые, ожидаемые, можно так сказать, желанные. Да? Если в этот момент они вас неким образом не напугают, а испуг, напоминаю вам, это достаточное основание, чтобы вы сместились обратно в центр третьего круга начали сжаться ко всем остальным, то тогда в общем-то все произойдет так, как вы и задумали. Что еще следует заметить? Неоднократно вами начало упоминаться условие, которое мы также с вами озвучивали на предыдущих занятиях, о том, что новая реальность и новое построение личной и не только личной вселенной, оно будет подразумевать нормальное, естественное, не конфликтное сосуществование не только человека с человеком, а и с представителями совершенно других рас, других систем, белковых и небелковых, и жить и нежити, и всего чего угодно. Это говорит не о том, что не только должны быть выработаны какие-то моральные, этические правила, которые будут взаимодействовать, помогать взаимодействовать друг с другом, а этого, к сожалению, недостаточно, потому что сейчас на настоящий момент вы можете предположить, какие правила могли бы быть удобными, но вообще-то в договоре должна участвовать еще и вторая сторона. То есть вот эти вот самые, которые вы пытаетесь привлечь в, как бы, в свое поле и хотели бы привлечь в свое поле уже почти без страха, почти без недоумевания, зачем нам это надо, нам и без них хорошо, вот нужно бы, конечно, понимать и их, их позицию, да? а их позиция к человеку она не шибко скажем так, дружелюбна. Не от хорошей жизни поставлена барьеры между мирами, не от хорошей жизни они ушли за грань восприятия, да? потому что человек, к сожалению, сделал им столько зла, сколько смог. И еще добавим. И очень мало кто действительно остался существовать между тем миром и этим миром. Очень мало кто. Те, которые не столько не боятся, а сколько являются, что называется, заложниками тех и других миров. Мы говорим о домовых, мы говорим о лешек, то есть о разумах, которые привязаны к месту. И, к сожалению, являются заложниками этих самых мест. Мы также, если в случае привязаны к месту или фиксирующих себя в определенном пространстве времени в данную конкретную минуту, также можем взаимодействовать с этими силами. Не все, безусловно, но многие из вас начинают уже это описывать. Да, это есть. Другое дело, что нормальное взаимодействие, оно как-то, наверное, подразумевает еще и несколько иное восприятие. То есть сейчас это может быть работать у кого-то на уровне чуя, я просто чувствую. Кто-то слышит уже неплохо. Да? Мало кто видит, потому что их форма, скажем так, энергетически немножко более не такая, скажем так, физически плотная и проявленная, да? по крайней мере, в вашем видении. Но, тем не менее, взаимодействие нормальное, оно подразумевает и нормальное видение, нормальное понимание, а не догадывание, додумывание, что он там сказал и что он там хочет. А это значит, что и определенная мутация в сознании для того, чтобы уметь слышать, видеть, понимать, нормально взаимодействовать, нормально поддерживать диалог, она тоже должна состояться. И к этому вы тоже должны быть готовы, да, не пугаться этих моментов, потому что ну, нету доверия человеку. Да, и, с магами один разговор, да, с людьми другой разговор. Еще такого не бывало, чтобы человек как бы сам своим разумом, да, ну почти не бывало, сам своим разумом становился магом, минуя, да. скажем так, некие ритуалы, которые, в общем-то, делают его скорее неже, чем, чем человеком. Да, ну, по крайней мере, в описанных все больше вот именно об этом. А почему? Потому что... За последние несколько тысяч лет с моментом развития монотеизма, и моментом отсечения человека от своей первоосновы, то есть от, своего, от своей божественной силы, тех, которые вернулись к своему богу и соединились с ним плотной и прочной связью, их за миллиарды людей, живших, да, за эту эпоху живших и умерших, да, и опять живших, и родившихся, и так далее, таких насчитываются миллиарды. То есть в этих миллиардах можно по пальцам одной руки пересчитать, в общем-то, этих самых людей. Почему? Потому что, в общем-то, монотеизм, монотеизм ⁇ это штука жесткая. Через ритуальные мероприятия. Вынуждены были проходить все, а каждое подобное ритуальное мероприятие, начавшуюся связь, оно нивелирует, оно обрезает и во многом приходится начинать сначала. А те же, кто старались удержать эту связь, в общем-то, если не закончили жизнь на костре, вот, ну, в любом случае им не очень хорошо пришлось, потому что спрятаться в монастыре это была не самая лучшая идея. Таким образом, вот эта мутация сознания, она нужна не только для изменения картины мира, то есть отображения. Да? Нужно, чтобы эта картина мира действительно отражала реальность, а не выдумку. А это значит, что у вас на подсознании должны быть некие способности, навыки, умения и возможности воспринимать иные миры всеми своими чувствами, а на уровне созерцания должно сформироваться умение, навыки, права и возможности понимать их, то есть взаимодействовать с ними на информационном поле, а не только на уровне чувств. Тогда в ментальном теле эта картина отразится и отразится, в общем-то, достаточно. Без искажений, без иллюзий, без прикрас. Мне понравилось очень ваше обсуждение относительно сада леса. Это такая интереснейшая была философская парадигма. Вот. И Алексею Кобелеву благодарность да, за, за это эссе, которое в он изложил относительно взаимодействия дерева леса. Но что бы мне хотелось здесь вам сказать? Да, в принципе, вот это вот... Понятие леса относительно сада, оно, конечно же, более естественное, оно более приближает к пониманию природы. Но вот что, коллеги, важно. Мне бы хотелось, чтобы когда вы в дальнейшем обдумывали да, вот это вот образы, в дальнейшем обдумывали непосредственно структуры и инъекции, помнили о том, о чем мы сейчас с вами поговорим. Лес существует по естественным природным законам. Каждому растению, каждому элементу, и живому животному, да, и, и дереву, и, и всему, что представляет собой некий замкнутый биоциноз, определено свое место, свое право, свое, свой реал обитания, свои сроки жизни, то есть, грубо говоря, это вещи, которые сам элемент изменить не может. Есть условия естественного, природного, естественного отбора. Те, кто не умеет мимигрировать, скорее всего, будут умершлены, поедены тех, кого природа создала тем, тем кто питается этим самым элементом. Кто-то питается листвой, кто-то грибами, кто-то волки питаются зайцами. То есть у каждого есть свое питание, есть своя пища и так далее. Кто не сумел мимикрировать, значит, тот выделяется, не сумел мутировать под пространство. Тот будет умершлен в первую же очередь. Да? Кому-то количество просто, что называется, не повезло, да? останутся какие-то элементы, которые будут спариваться между собой, и дальше ситуация повторяется, у кого-то будут ну, мутации некачественные, неэффективные, и те будут съедены в первую очередь, кому-то опять не повезло, то есть вот такие вот вещи они не алгоритмизируются, это генератор случайных чисел. И все было, ну, конечно, хорошо и замечательно, но нас с вами этот вариант не устраивает. Вот этот генератор случайных чисел, он нас не устраивает. Нам же нужна реальность, которая будет податлива нашему, нашему намерению. Следовательно, что мы здесь можем сделать? Мы здесь можем просто изменить само понимание естественного отбора. Если природа говорит, должен выжить сильнейший, совершенно верно должен выжить сильнейший но минуточку по пунктам, что такое выжить и что такое сильнейший мы формулировку оставим а вот поскольку мы переходим с третьего круга на второй мы имеем право по-другому иначе распаковать эти понятия что такое выжить для представителя третьего круга, это понятно, это чистая биология. А что такое выжить для представителя второго круга? Жизнь должна иначе быть распакована. А что такое сильнейший? Для представителя первого круга, это, третьего круга это понятно, это опять же та же биология, кто кого съел, кто кого покорил, кто чей хозяин, кто чей раб, кто альфа самец, а кто так валяется, а на уровне второго круга что такое сильнейшее, кто есть сильнейший, там же совершенно другие критерии будут. При этом не нарушая совершенно не нарушая правил закона, который вкладывает природа, мы его реализуем, но совершенно на других основаниях. И вот это тоже очень важный момент, поэтому здесь сад в данном случае, мне кажется, что философски более близок, чем лес. Хотя в конечном итоге, если все будет идти правильно, то сад превратится в лес, но он будет подчиняться совсем другим законам. Это будет разумный лес. Знаете, какой-то фэнтези автора, например, Ник Перумов описывает эллихийский лес, да, который разумен, абсолютно разумен. Вот, наверное, об этом тоже стоит подумать. Исходя из ваших мнений, исходя из ваших рассуждений, в общем-то, я могу предположить, и вы в своих комментариях сейчас к нашей лекции или потом на форуме вы опровергните меня или согласитесь со мной. Так вот, мне думается, что можно сделать вывод, что большинство из вас хотели бы видеть в большей степени такое более гуманистическое, наверное, общество, да, общество, менее конфликтное, менее воинствующее, менее радикальное, да, чем хотя бы и то, что есть сейчас. Мне, по крайней мере, так показалось, поэтому если я не права, вы обязательно пишите. Нет, что вы, Ксения Евгеньевна, это вам показалось, это у вас галлюцинация, это вам желаемое за действительное вы даете. На самом деле мы хотим войны, мы хотим крови, мы хотим в общем, мы хотим подраться немножечко да, во славу и без славы, да, а потом, возможно, поговорим о гуманизме. Вот. Мне все же так же показалось, поэтому я из своих предположений позволю себе продолжить дальнейшее рассуждение. И действительно, это должно быть что-то такое совсем, совсем иное, взаимоотношение в обществе. Да? Если мы с вами говорим, что это структура, структура взаимодействия между магами, между магами и богами, между магами, возможно, и пока еще людьми, между магами и представителями других рас, между магами и реальностью, оно должно иметь какие-то совсем иные основания, так, чтобы иметь в своем сознании связь всего со всем, но при этом сохранять свою индивидуальность. Потому что сейчас, когда сознание человека находится на третьем круге, внутри третьего круга, это взаимоисключающие понятия, то есть либо связь всего совсем, и ты растворяешься в этой сетке бытия, либо. Сохраняем индивидуальность, но тогда никакой связи всего со всем речи быть не может. То есть в первом случае мы стремимся к первооснове любви как к полному единению, но тогда мы не можем стремиться к первооснове ненависти. Потому что если мы стремимся к первооснове ненависти, значит никакого единения нет и быть не может. Вот На уровне третьего круга это понятие взаимоисключающие. Они не дают нам возможности объединить и то, и другое. Сможет ли это произойти, если первоосновы будут работать на втором круге? При каких условиях? Это задача? Это задача. А если задача еще пока не решена, но она должна быть сделана, нам с вами, согласно плану, надо вводить куда-то какую-то инъекцию, чтобы эта задача была решена. Как сохранить индивидуальность? Ну, логика подсказывает, что наверное, здесь должна быть какая-то очень мощная связь со своим Богом, которая в общем-то позволит да, на, в пространстве второго или даже третьего круга да, иметь единение всего со всем каким-то образом. Но индивидуальность будет всегда поддержана своим божеством. Тогда не получится раствориться при всем желании, не получится раствориться насколько, чтобы индивидуальность потерять. Но что-то должно быть такое, что, Удерживать будет эту связь. И это также будет требовать определенного рода инъекции. Пожалуй, это, наверное, самая главная инъекция, о которой сейчас на настоящий момент стоит думать, как установить связь со своим божеством, как сделать ее неразрывным, как сделать ее настолько сильным, что ничто не сможет эту связь разрушить, утончить, но при этом не сделает вас абсолютно выделенным отшельником, где-то в своей башне, лишенным возможности контактов с друг с другом, с окружающим миром и со всей остальной природой, со всей остальной реальностью, в том числе и о той, с которой мы с вами говорим. То, что мы сейчас описали, да, вот эта вот башня, абсолютное одиночество, это то, что, в общем-то, во многом описано уже в литературе, в литературе фэнтези, возможно, в какой-то исторической литературе, которая касается определенных вот этих вот моментов. И мы с вами видим, эта же литература нам рассказывает, что, как правило, это ни к чему хорошему не приводит. То есть либо мы начинаем как-то друг с другом договариваться, либо ничего не получается. То есть в любом случае это не... Избежно. Значит, надо продумать механизмы, механизмы, которые будут помогать нам решать эту поставленную задачу. Опять же, что такое гуманистическое общество? То, что описывается сейчас как бы, на уровне социальных игр, да, на уровне третьего круга, наверное, это немножечко не то, потому что гуманизм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 это возможно к этому человечество конечно же стремится но механизмы которым оно внедряет это самое главное это вот фрагментарная политика назовем это так в хорошем смысле слова политика когда надо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 если поразмыслить, да, а вот каково должно быть взаимоотношение в обществе, чтобы они относились друг к другу именно так. И там же в обсуждении было кем-то из вас обозначено, извините, я вот забыла, что...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 причина ухода богов, которых мы своих богов во тьму, это несоответствие поступков самих богов, в собственном же принципе. Отчасти, коллеги, вы правы, но только отчасти. Рассуждая так, мы в общем-то всю вину, можно сказать, возлагаем непосредственно самих богов, Мол, сами они декларировали одно, а выполняли совершенно другое. Ну коллеги, мы с вами люди серьезные, взрослые, думающие, много знающие. Давайте так. Откуда мы знаем, что все было именно так, как нам описали, Ведь описывают люди, И не столько сами люди, прежде всего те, кто стоит, что называется, занимает аванпост да, между богами и людьми, жрецы, эгрегоры, культы. А не произошло ли здесь определенного искажения? И вот на эту тему мы с вами немножечко порассуждаем.